Добро пожаловать на шестой этап Формулы 1 на Грам-при Монако. Собственно, самая унылая немного гонка в календаре Формуле 1. Но в игре у нас она веселая. Ну и да, вот, начало, собственно, этапа на программе по износа шин. Выезжает из пистопа Феттель, и я чуть у него же не убрался. Но по итогу на том же кругу и сделал, в принципе, программу по износа шин. Ну и, в принципе, все, как обычно, выполнялось довольно просто и отлично. Даже коллекционный темп удалось поставить с первого уже круга. Довольно хорошим результатом, то есть мне проще аж третью позицию в квалификации, а Монако это очень квалификационно-зависимая трасса, поскольку трасса крайне необгонная, и из-за этого надо вот как можно выше забраться на квалификации. Собственно, тактика на квалификации у меня была следующая, надо было во втором сегменте пройти в третий на медиуме, поскольку я не хотел стартовать на софте и потом тошнить где-то большую часть трассы на харде. Ну на харде по-любому поехал бы, но все-таки не хотелось бы. В первом сегменте мне повышал Норрис на первом моем кругу, он решил оттормозиться и пропустить меня именно в повороте, который проходит более-менее на скорости. По итогу я потерял там 2-3 сотки, выехал еще раз на сорте, поскольку я мог себе это позволить, и без проблем постав... хорошее время. В втором сегменте мне удалось пройти в третий, ну а в третьем более-менее я неплохо квалифицировался на седьмую позицию. Можно было чуть выше, но я решил то, что одной попытки хватит. Ну и, собственно, кейс за на гонку. Самое главное, как обычно, не просрать старт, что я умею, и по последним заездам эта тенденция продолжается, и все ухудшается даже. Собственно, из-за этого вот надо постараться хотя бы не просрать старт. Стратегия будет в один пидстоп, у Ботов же она будет в два пидстопа, что довольно удивительно. Ну и, в принципе, во время гонки я заметил то, что шины здесь изнашиваются даже... Чуть быстрее, чем 18 в 18-й формуле, и из-за этого стратегия софт с переходом на хард не выглядит жизнеспособной без апгрейдов на износ устойчивость шин. Да, износ устойчивость, а износ шин. Ну ладно. Собственно, Монако также у нас самый короткий трек в календаре Формулы 1, ну и самый медленный, соответственно, поскольку здесь нет таких прям больших прямых, и негде по сути разогнаться. Только одна зона ДРС. Напоминаю, но старт финишной прямой. Ладно, старт Стартшот у нас выглядит следующим образом. Себастьян Федель на первом месте, на втором у нас Шарль Клер. Третий Пьер Касли, четвертый Льюис Комиттон, пятый я, шестой Даниил Рикардо, седьмой Кевин Магнусон, восьмой Ланда Норрис, девятый Девен Батлер и десятку замыкает у нас Роман Грожан. Ферстаппин и Ботсос решили взять штрафы и, соответственно, да, мы, может быть, увидим их какой-либо прорыв, но они будут стартовать на софте и, соответственно, у них точно будет два пидстопа. Конечно, я изначально даже думал, то что игра мне предложит стать в один пидстоп, но когда я видел вот это когда у меня был медиум, то есть, соответственно, у ботов тоже будет медиум, и они тоже пойдут на два пистопа. У всех будет стратегия два пистопа, кроме меня. И за счет этого я понимал, то, что выиграть этот этап может быть спокойно, без каких-либо напрягов, и просто не делать никаких грубых ошибок, не ломать себе передние эти где-нибудь. Ну и да, также самое главное, чтобы лидеры тоже себе там не повредили передние эти крылья, когда они там идут на втором месте, то есть, грубо говоря, чтобы лидер не отъезжал просто от всего пелотона, из-за того, что кто-то задерживает всех впереди с мать крылом. Ну и Гассон красной огне. я опять же проигрываю старт, не опережает Рикерда, пытается слева обойти Норрис, но не успевает, слава богу, я еще так вот по сути режу первый поворот, но остаюсь на своей шестой позиции. Хотя да, был на пятом, но ладно, Рикерда мы еще успеем попытаться обойти. Стартовая камера, и вот втроем мы почти входили в первый поворот с Норрисом и Магнуссоном, но мне повезло, я смог все-таки удержать свою позицию по отношению к ним. Норрис также прошел еще и Магнуссона. И, собственно, да, Старс позади, уже, точнее, середине Пелотона. Втроем входили Ферстаппин, Перес и Грожан. Конечно же, Перес вырывается вперед напрямую за счет двигателя, но ферстапин уже в повороте спокойно обходит Переса по внутренней траектории. Позади также у нас бок о бок шли 4 болида. Это у нас Альфа Альфармео, Торороса и два Велимса. Причем шли они так весь первый сектор, когда в то время уже все болиты в основном выстрелились в ряд. И да, мы подходим к одному из замечательного места на первом круге это шпилька, где, собственно, у нас происходит небольшой, как обычно, затор. Все замедляются очень сильно. Я вот также еще было видно, как прошел Рикерда прям по внутренней траектории. В самом медленном повороте календаря Формулы-1. Собственно, как это было от моей камеры. То, что очень сильно боты замедлились, я решил то, что ну, как обычно, по внутренней дистанции я его смогу его пройти. В принципе, прохожу и выхожу на пятую свою позицию. Впереди меня был Хэмилтон, у которого было повреждено переднее антикрыло. И также еще впереди был Гасли, у которого тоже было повреждено переднее антикрыло. Феттель в этот момент уже улетел просто в стратосферу от нас, и нам надо было как-то догонять. Поэтому надо было атаковать, собственно, в предыдущую пару в виде Леклера и Гасли. Гасли сворачивает на пистоп, Леклер же я прохожу, по сути, по такой негоночной особой траектории неожиданной. Но в принципе был готов к тому, что рано или поздно они пойдут на пидстоп и соответственно Гасли затормозит Клера и это мне даст шанс его пройти. Потом, через какое-то время Феттель после своего пидстопа начал ко мне постепенно уже подъезжать. По итогу подъехал, но наша борьба закончилась вот на этом моменте. Я ему очень сильно закрыл траекторию, но он мог сильнее тормозиться и по итогу не ломать передний антиклос слева. Потом, через какое-то время я догнал уже предыдущую группу, точнее уже Спустя свой пит-стоп и половину, большая часть даже дистанции, я догнал эту троицу, и мы начали постепенно проходить болиды на пидстопе. И в один момент мы еще прошли Феттель, это было в прошлом эпизоде, я этого даже не заметил, я думал то, что окей, второе место за мной будет хотя бы, потому что Феттель будет ехать до финиша, я в принципе даже не думал то, что у него есть повреждения, из-за которых он задерживается на пистопе так как и я задержался, по сути, на пистопе из-за того, что я поломал все в начале гонки слегка переднее антикрыло, когда боролся как в первом повороте. По итогу, Феттель где-то в середине пелотона, позади меня есть Ботас, за ним едет Ликяр, довольно быстро меня догоняют. Но это последний круг, когда я успел еще сломать переднее антикрыло, еще успел задеть отбойник в предпоследнем повороте, но это мне не помешало выиграть первое Гран-при в 2019 году. Собственно, Монако, в принципе, этим и славится. То, что здесь можно выиграть, по сути, на любом болиде. Самое главное, это тактика и квалификация. Ну, даже бывает так, что, что и без квалификации можно пройти на очень хорошую позицию. В 18-й формуле подобных это было немало у меня. Но также, в основном, на Монако творился различный трэш. Вспомнить, опять же, 18-й год за Вильямс в первом сезоне, когда у нас произошла авария с Кими, когда он пытался не пройти на подъеме. Но по итогу задел меня, и меня понесло, просто я полностью разложил свой болит. Также и Кими там пострадал очень сильно, ну и это очень сильно изменило исход того гран-при. Собственно, советую посмотреть часть карьеры, может быть, кому-то она будет даже интересная. Собственно, первая позиция за мной, вторая за Ботасом, и третья за Леклером. Но, по идее, должно было быть наоборот, по идее, должно было быть первая за Фетталем, вторая за мной, и третья уже за Ботасом. Но если бы да, если бы я ему не закрыл так уж сильную траекторию, и он бы не сломал переднее антикрыло, но все-таки это гоночный инцидент по большей части, и всякое у нас бывает. Ну и да, плюс, выход из туннеля это не самый лучший момент для атаки, вот именно в первом тунном повороте, в этакой шикане замедляющей потому что все-таки он 90-градусный, и если едешь по гоночной траектории, ты можешь спокойно заблокировать тех, кто будет по внутренней траектории пытаться как-то повернуть. Не пойми как даже. Лучше, круг у нас поставил Ботас, опять же, поэтому лишнечком он получает. И мой напарник приехал какой-то только на 15 месте. Собственно, был там в один момент по карте видно то, что он застрял позади, причем лидеров, там позади Рэдбулла, Феррари и Мерседеса. Ну и да, Ботас, кстати, смог неплохо даже прорваться с пятнадцатой позиции на вторую. Притом у него стратегия была тоже в три питстопа, но там было два софта и один медиум. И довольно интересно, почему игра предлагает именно стратегию именно в два пидстопа на Гран-при Монако. Мне вообще просто непонятно, если на этом Гран-при можно спокойно ехать на стратегии в один пидстоп, Это вот софт-медиум. То есть медиум у меня под конец был заход, ну, может, на процентов 30-40, не более. Мидиум же был у меня из израсходован на процентов 50 уже, ближе к пидстопу, и в принципе это жизнеспособная стратегия. В 18 конечно да, было можно много больше ехать на том же ультра софте, который по сути должен быть тут медиумом. Там чуть ли не все расстояние гонки я мог проехать, и только вот уже даже ближе к концу конечно чувствовалось то, что шины сдают, но можно было ехать дальше. По поводу апгрейдов я беру уже наконец-то первое обновление на изоляцию Поскольку уже надо брать будет новый двигатель, новый турбо и новый элемент гибридной установки. Там один из них вроде MGU-K или H, я его вот точно не помню. Соответственно, да, надо это будет тоже сейчас скачать. И в отделе аэродинамики берем последние мелкие обновления на собственно аэродинамику спереди и сзади. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи. Пока-пока.